Hello darkness, I've come to talk with you again Паха! Паха! Паха, значит, будешь на паху. Дай... Еще один. Да, блин! Сюрприз, мадафука! А ты Я уже просто нажал, чувак. Я просто уже нажал. Ты мог отвезти от, от меня, это ты не можешь. Я отвел, он еще равно. Ааа, -а -а, я отвел, прям поверю Я кривлюсь тебе. Ну это, я сейчас убью. Что вы Не, не убивай меня. Да я не убиваю. Вот он ты. Как он тебе... прикрой меня. Но это не точно. Он туда, туда. Стреляй, где они? Проверяй. А, Сюрприз, Я а, это ты. Surprise, motherfucker. Yeah, yeah, случайно, честно. Вот он. Вот он. Они нападает на меня. Я, я его почти зарезал. Каска тащит Он там, короче, возле белой машины Surprise, motherfucker. Надоело уже Красавчик сейчас получит На, козёр Да блин, вот он там, возле красной, я не могу прицелиться А ты что ты, косой просто ты Я уже не косой Но это не точно Я в крыс ⁇ пошел.